Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 303 вариант ОГЭшный от Ларина. Меня зовут Виктор, с вами канал Мистер Матлесон, и давайте посмотрим первые 5 заданий. На плане изображена у нас квартирка, при этом вход и выход осуществляется через единственную дверь. Ну, понятно, что вот она наша дверка. Дальше... У нас расположен при входе коридор, он под номером 1, поэтому сразу можно написать, что первый это коридор. Подписали себе. Дальше что? Справа находится кладовая комната, которая занимает площадь 20 квадратных метров. Ну вот смотрим, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре. Как раз 4 на 5 клетки, клетка у нас единица равна. По метражу и соответственно получается 20 но с другой стороны вот семерка тоже идет под двадцатым под двадцатой площадью скорее всего и она тоже находится справа поэтому сразу говорить что третье это вот кладовая не совсем верно но давайте напишем если что потом поменяем так это у нас кладовая дальше гостиная занимает наибольшую площадь ну, понятно это под номером 4 идет Записали, то есть это гостиная. Дальше. Прямо перед гостиной находится детская. Ну, напротив входа в гостиную, вход под номером 5, это у нас детская. Детская. При этом, ну, не совсем, конечно, вход под номером 5, комната под номером 5. Дальше. В верхнем правом санузел, это под номером 6. Так, санузел. Санузел. И дальше что у нас? Прямо напротив, ванная. Ну, все верно. Значит, седьмая это ванная. И особо не паримся по этому поводу, что мы не могли определить, кто есть кто. Третья и седьмая. Ну и дальше, кто еще у нас есть тут? Есть, есть. В правом в верхнем правом санузел. Прямо напротив ванная комната. Ну и, соответственно, под вторым номером у нас была кухня. Подписали. Кухня. Что еще из условий есть? Санузел и ванны укладываются плиточкой. Размер плиточки 50 на 50 сантиметров. Так, однотарифный счетчик у нас стоит. Можно поставить двухтарифный. В принципе, больше никаких условий нет. Поэтому давайте расставлять ответы. Ну, в первом просто раскидать надо. Естественно, 4273. Мы уже это сделали. Поэтому смотрим сразу второе. Плитка у нас по 5 штучек продается в упаковке. Надо сколько... Узнать, сколько необходимо плитки, чтобы выложить пол в ванной комнате и санузле. Давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, шесть. Раз, два, три, 4. То есть одна комната у нас 6 на 4. Вторая. Раз, два, три, 4, 5. По-моему, там 20. Раз, два, три, 4. Да. Соответственно, 5 на 4. Это у нас площадь двух комнат. Естественно, мы площадь с вами делим на площадь одной плитки. То есть 0,5 на 0,5. При этом мы получаем общее количество плитки. Если мы это все хозяйство поделим на количество плитки в одной упаковке, а у нас их 5 штучек, то мы получим уже количество упаковок. Когда мы дробь делим на число, это число заносится в знаменатель дроби. Соответственно, пятерка пойдет сюда. Ну дальше простая арифметика. У нас 44 делится на 1,25. Если поделить, получится 35,2. Естественно, такое количество мы купить не сможем. Мы купим чуть побольше. А именно 36 штучек. Все хорошо. Что у нас дальше? Так, здесь 36 штучек получилось. Под номером 3. Найдите площадь, которая занимает гостиная. Но опять же, просто считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, 6 на 7. 42 клетки. А клетка у нас идет один на один, то есть один квадратный метр, поэтому 42 мы умножаем просто на один и получаем ответ 42. Дальше. Найдите расстояние от верхнего левого угла квартиры до нижнего правого. Так, ну что опять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Здесь у нас 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, конечно, если знать египетские треугольники, то уже виде здесь 16, можно сразу сказать, что здесь будет 12. Иначе вы рациональное число особо-то не получите. Ну, а далее теорема Пифагора. То есть 16 в квадрате плюс 12 в квадрате под корнем. Это у нас с вами будет 256 до 144, то есть в сумме 400. А корень 400 это 20. Записали 20. Дальше. Хозяин квартиры планирует заменить счетчик. Два варианта: однотарифный или двухтарифный. Цены на оборудование в таблице представлены. Обдумал он оба варианта. И надо узнать, через сколько суток вот именно непрерывного использования. Экономия от использования двухтарифного вместо однотарифного компенсирует разные стоимости. Ну, что у нас с вами получается? Во-первых, у нас есть стоимость монтажа вот 10 и 5,1. То есть мы берем из 10, вычитаем 5,1 ну и умножаем на 1000, чтобы получать в рублях просто. Вот это у нас разность в установке. При этом что получается? Средняя потребляемая мощность. 3,5 там, 3,5 там. Тариф дневной здесь 2. И здесь два ночной здесь 2, здесь один. Фактически у нас идет разность именно в ночном тарифе. Поэтому можно, конечно, здесь рассматривать. А можно особо не париться, чтобы вы не запутались. Но давайте посчитаем. Вот у вас идет потребление. 3,5 кВт часа. Работает непрерывно, то есть 24 часа. Умножаем на стоимость 1 кВт. И вот мы получаем сумму, которая в день платится на тарифного. Вычитаем из нее, сколько с двухтарифного. Ну, вот с двухтарифного у нас сначала идет с 6 утра до 11 вечера. По 2 получается, рубля Это 3,5 умножить на 17 умножить на 2. То есть, потому что 17 часов как раз проходит. А ночью мы платим 1 рубль. Соответственно, здесь получается 3,5. Там работает 7 часов и на 1 рубль. Вот, в принципе, что нам необходимо с вами посчитать. Будет 4,9... Делить на... Ну, в принципе, опять же, вот смотрите, первые два слагаемых. Там можно 3,5 на 2 вынести, а 24 на 17, минус 17 это будет 7. То есть, 3,5 на 2 это 7. То есть, мы получаем просто 7 на 7. Ну, а здесь 3,5 на 7 так оставим. Опять же, семерку можно вынести в знаменателе. Останется 7 минус 3,5 это 3,5. Ну, и в итоге получаем 4,900... На 7, на 3,5 это 24,5. Получаем 200. То есть 200 дней у нас все по хозяйству покроет. Далее. Найдите значение выражения. Ну, я сразу буду представлять в виде обыкновенных дробей. То есть здесь умножить числитель и знаменатель на 2. О, в виде десятичных, простите. И здесь на 2. То есть 106 сотых. Что в результате получается? Получается 0,2 минус 1,6 сотых. Ну, остается просто посчитать, если это все посчитать, только здесь не минус, а плюс идет. Ну и, соответственно, получаем с вами 1,26. Записали. Далее. У нас точки отмечены, надо установить соответствие. Что мы должны понимать? Вот семерка в виде корня это 7 в квадрате квадратного под корнем. То есть это корень из 49. Восьмерка это корень из 64, аналогично. Девятка корень из 81. Понятно, что 53 лежит между 49 и 64. При этом оно ближе к 49. Поэтому это и будет у нас с вами точка А. Она идет под первым номером. Соответственно, единицу в ответ и указываем. Дальше необходимо найти значение выражения. Но ну, будем приводить, конечно, к общему знаменателю. То есть первую дробь домножаем на знаменатель второй. Вторую дробь на знаменатель первый. Что в результате получается? Получается корень из 17 плюс 4. Минус корень из 17 плюс 4. Плюс потому, что у вас вот здесь минус и вот здесь минус. Ну и делить на корень из 17 минус 4 на корень из 17 плюс 4. Это фактически формула. Называется разность квадратов. То есть вы получите корень из 17 в квадрате минус 4 в квадрате. Здесь корень зауничтожается. Остается 8. Внизу у нас будет 17 минус 16. Это единица. Ну, а восьмерка делить на единицу будет просто 8. Далее. Квадратный трехчлен разложен на множители. Найдите а. Ну, в чем смысл? Фактически вот это, это наши корни. Единственное, взятые с противоположным знаком. Потому что у нас квадратный трехчлен раскладывается вот в таком виде. Где x1 и x2 корни. Если у вас плюс 6 идет, значит корень был минус 6. Вот дальше смотрим по теории Ветта сумма корней у нас. Вот здесь находится, то есть x1 плюс x2 равно минус 13. При этом корень у нас минус 6. То есть минус 6 плюс x2 равно минус 13. Отсюда найти x2 не тяжело. Это минус 7. Соответственно, минус 7 и будет. Так, при этом тут важный момент. В том, что многие могут подумать, ну типа вот здесь же минус уже указан, и у нас минус 7, поэтому а равно 7. Не совсем так. Если мы разложили, мы как раз получили х плюс 6, а х плюс 7, квадрат трехчлен через корни. И у нас получается вот это равно минус а. Но если решать минус а равно 7, то а будет равно уже минус 7. Хорошо. Дальше. Из каждых тысяч электрических лампочек 5 бракованных. Найдите вероятность того, что мы получим исправную лампочку. Соответственно, исправных у нас 995 из 1000. Ну и вероятность в таком случае будет 995 делить на 1000. То есть, пишем 995, три знака отсекаем, ставим запятую. Хорошо. А что у нас далее? Представлены графики обратных пропорциональностей. Необходимо установить соответствие. Ну, Во-первых, что сразу можно сказать? Вот у вас есть четверти. Первая, вторая, третья, четвертая. Если в первой и третьей находится, то коэффициент положительный. То есть, вот сразу вот оно. Коэффициент k. Вообще, у вас она выглядит, на самом деле, вот таким макаром. То есть, там k, x плюс m в стандартном виде плюс n. Ну, коэффициент k, я имею в виду вот этот. Поэтому уже можно сказать, что a идет под каким-то номером. a идет нет. А не под каким пока не идет, у нас b идет под третьим номером, поэтому тройку запишем. Второй момент. Стандартная гипербола это y равно единице делить на x. И она проходит через координату 1 и 1. Вот она вот так идет. И минус 1, минус 1. Она идет, соответственно, вот так. Это у нас y равно единице делить на x. Как только у вас число по модулю больше единицы появляется, в числителе, то у вас начинает она удаляться. То есть, соответственно, вот так она уже будет проходить. А если число по модулю появляется ну, больше единицы в знаменателе, то она начнет, наоборот, приближаться к началу координат. Ну, смотрим. Вот здесь она удалилась от точки 1,1. Вот эта точка. То, что она перевернута, и бог с ним, это то, что там отрицательный знак будет у кашки. Я и говорил как раз про модуль для этого. А вот здесь она приближается. Соответственно, первый это у нас под А идет. Ну, а дальше второй. То есть, 1, 3, 2 у нас будет ответ. Дальше, дальше, дальше. Период колебаний математического маятника можно вычислить по формуле. 2 делить на корень из L. Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника, если период составляет 13. Ну, просто подставляем. То есть, 13 равно 2 на корень. Из l. Соответственно, корень из l будет равно 13 делить на 2. Это у нас 6,5. Ну а l тогда будет 6,5 уже в квадрате. Это в свою очередь у нас 42,25, по-моему, сотых. Да, все верно. Записали. Дальше. При каких значениях x выражение 6x плюс 9 меньше значения выражения 9x минус 3? То есть 6x плюс 9 должно быть меньше, чем 9x минус 3. Ну что мы сделаем? С x влево, без x вправо. При этом, когда переносим, не забываем менять знак. Вот такое вот хозяйство у нас получается. То есть будет минус 3x меньше минус 12. И делим, соответственно, обе части на коэффициент при x. Но когда мы делим на отрицательное число, мы знак неравенства должны поменять на противоположный. То есть, х будет больше 4. Есть такой ответ? Есть. Вот он идет под номером 4. Дальше. В первом ряду кинозала 24 места, а в каждом следующем на 2 больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду? Можно, конечно, посчитать. То есть, вот у вас первый 24, 26, второй, потом 28, соответственно 30. 32, 34, 36 и 38. И не парится вообще. А можно вспомнить формулу n-ного члена арифметической прогрессии. А именно вот в данном случае она и представлена: то что у вас каждая последующая получается путем, каждый раз прибавляется. Видите 2. И все. N это порядковый номер. А первый это первый член, то есть 24. D это то число, которое прибавляется, называется разной арифметической прогрессии. То есть 2. Ну и у нас 8 минус 1, то что восьмой номер. Все, в принципе, плюс 14 равно 38. Выбирайте, какой вам больше интересен вариант. Далее, есть треугольник, угол С прямой, BC есть. Синус угла ВАС есть, найдите АВ. Ну, давайте накидаем прямоугольный треугольник для начала. Вот он у нас получился. Угол С прямой. так Здесь А в, С. БЦ 12, абх. И нам дан синус угла БАЦ. При этом синус угла БАЦ это отношение длины противолежащего качества. Как раз БЦ к гипотенузе, длине гипотенузы. То есть это будет БЦ на АБ. Ну, естественно, для того, чтобы найти АБ, необходимо БЦ поделить на синус угла БАЦ. То есть мы берем наше 12 и делим... На 4 получается 11. Да? Все верно. Ну, в таком случае АВ будет равен 12 умножить на 11 и делить на 4. Естественно, можно немножко сократить и получить 33. Что будет являться ответом. Дальше. Радиус УБ окружности с центром в точке o, пересекает в О пересекает АС в Д. Ой, я, по-моему, накосячил в прошлом варианте. А, там, То ли Ященковский был вариант в этой задаче. Ну, давайте тогда исправимся. Ну, или накосячим снова. Тут вариантов немного. Вот у нас О. Вот у нас наша хорда АБ. Нет, АС на, да? И диаметр... Не диаметр, а радиус. В точке D пересекает, здесь у нас B. Известно, что BD равно единице, а радиус окружности равен 5. Все, вот оно 5. Но ну, вот смотрите, OD в таком случае, это будет OB, то есть тот же самый радиус, минус DB. Это будет 4. А далее по теореме Пифагора можно найти AD. Это будет OA в квадрате минус OD в квадрате под корнем. Получается 3. Но вот если вы рассмотрите треугольник ОАД и треугольник ОДЦ, что получится? Они оба прямоугольные, у них ОА и ОЦ равны, потому что это радиус окружности, ОД общая. То есть треугольники будут равны по гипотенузе и катету. Следовательно, ДЦ будут те же самые три. Ну и тогда весь отрезок АЦ составляет 3 до 3 или 6. Поэтому записали 6. Далее, найдите площадь прямоугольника, если его периметр 60, а отношение соседних сторон 4 к 11. Давайте нарисуем прямоугольник. Вот он у нас. Отношения есть, сразу можно добавлять x. То есть одна сторона 4x, вторая 11x. Но тогда мы можем сказать, что 4x плюс 11x это половина нашего периметра. То есть 30. В таком случае x найти не тяжело, то есть 15x это 30, x равно 2. Следовательно, наши стороны 4 на 2 это 8 11 на 2 это 22 но надо найти площадь площадь это произведение смежных сторон то есть 8 на 22 это у нас 176 записали 176 хорошо что у нас дальше у нас на клетчатой бумаге изображен параллелограмм необходимо найти длину его большей высоты ну понятно большая высота вот она бжу, улетела вниз, под прямым углом. При этом надо посчитать, сколько у нас всего клеток здесь. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, 15. То есть 15 клеток. В чем смысл? Вам говорят, что АД равно трем. Но АД раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять клеток. То есть 9 клеток по длине равно трем. Значит одна клетка. По длине будет равна 3 делить на 9 или 1 3. Но тогда наша вся высота давайте в BH обозначим. Это будет 15 клеток на длину одной клетки. Соответственно будет просто 5. Записали 5. Дальше. Выбрать верное утверждение. Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы образованные этими сторонами равны то такие треугольники подобны. Да, это признак подобия. Хорошо. Смежные углы равны. Да не всегда они равны. Медиана равнобедренного треугольника, приведенная к основанию, является высотой. Да, все верно. Именно так оно и будет. Поэтому 1,3 у нас правильно. Далее. Решите систему уравнений. Вот что мы видим? Вот Смотрите, здесь плюс у, здесь минус у. То есть просто берем, складываем два уравнения. 16х в квадрате плюс 12х в квадрате это 18х в квадрате. Плюс у минус у это 0. Ну а 14 4 это 18. Значит, х в квадрате равен 1. Значит, х равен с одной стороны корень из единицы, С другой стороны минус корень из единицы, То есть, минус 1. Ну и все. Если x равен 1. Вот давайте подставим вот в первое, то мы получаем, что 6 умножить на 1 в квадрате. Так, плюс y равно 14. Отсюда y будет равен 14, минус 6 или 8. Ну и соответственно, если y минус 1 ничего не поменяется, потому что минус 1 в квадрате все равно даст у нас 1. Поэтому в ответ у нас пойдет две точки. Первое это 1,8, то есть x y. Вторая минус 1,8. Ну, то есть, x, y, но уже второй х Хорошо. Что у нас там дальше? От пристани А к пристани Б, расстояние между которыми 280, отправился с постоянной скоростью первый теплоход. Через 4 отправился второй, но у него скорость на 8 км в час больше. И надо узнать, с учетом того, что теплоходы прибыли одновременно, скорость первого теплохода. Ну, что мы с вами сделаем? Давайте вот x километров в час... Это скорость первого. Значит, х у него там на сколько? На 8. Х плюс 8 км в час это скорость второго. Первый потратит на путь в 280 км. Время равное 280 делить на х часов. Ну, то есть расстояние делить на скорость. Второй потратит 280, соответственно, на х плюс 8. И разность во времени как раз составляет 4 часа вот эти, потому что у вас одни прибыли одновременно, но один на 4 часа позже выпал. То есть у него время на 4 часа меньше. В принципе все, но как можно упростить? Можно сократить на 4. То есть останется единица, останется 70, останется 70. Дальше в любом случае к общему знаменателю. То есть 70х плюс 70 умножить на 8 минус 70х. И равно все это хозяйство х в квадрате плюс 8х. Взаимоуничтожаются, остается у нас х в квадрате плюс 8х минус 70 умножить на 8 и равно 0. Дальше можно через дискриминацию это хозяйство решать. Что у нас получается? 8 в квадрате это, соответственно, так и напишем. Минус 4 на минус 70 на 8, то есть плюс 4 на 70 на 8. Ну, восьмерку можно, ладно, вынести. Остается 8 плюс 4 на 70, то есть 280. То есть это будет 8 на 288. Или 16 на 144. Ну, 16 на 144 это 4 на 12 под корнем, если взять изначально. Тогда х первое будет минус 8 плюс 4 на 12 и делить на 2. То есть это... Минус 8 плюс 48 и, соответственно, делить на 2. То есть это 20. x 2 меньше нуля, нет смысла смотреть. То есть в ответ вы 20 км в час и запишите. Хорошо. Дальше. Постройте график функции. Ну, это у нас обычная гипербола. А в данном случае будет парабола. Единственное, давайте сразу для нее найдем x 0 по формуле минус b делить на 2а. Где b это коэффициент при x, а коэффициент при x в квадрате. То есть будет минус 4 делить на 2 на 1. Это минус 2. Ну и найдем у 0 То есть эту минус 2 подставим просто. Что получается? Минус 2 в квадрате. Плюс 4 на минус 2. Это будет у нас с вами минус 4. И можно в принципе уже сразу чертить. Так, Давайте вот здесь у нас будет пятерка. Это для гипербола. 4, 3, 2. 1, 0, вот здесь у нас будет нолик. Ну и, соответственно, 2, там 4, можно даже немножко пониже, наверное, опустить. Вот здесь будет минус 5, на всякий случай. Вот. И вот наши оси. Начнем, наверное, пожалуй, с гипербола. Что представляет из себя гипербола? Вот подставьте единицу, вы получите 5 делить на 1, это будет 5. Подставьте пятерку, вы получите 5 делить на 5, это будет... Единица. Кроме того, можете подставить 2, вы получите 2,5, то есть 2,5 где-то здесь. Вы можете построить, подставить 3, 5 третьих. ,3. При этом не забывайте, что она у вас чертится от единицы. То есть больше, меньше единицы нет смысла подставлять числа. Вот ваша гипербола пошла, и она стремится к оси ОХ, но никогда ее не пересекает. Что такое наша парабола? У нее вершина с координатами минус 2 и минус 4. Так, минус 4 вот здесь. Ну а дальше что делаем? Вообще-то стандартная парабола. Вы ее должны уметь чертить. Если не умеете, подставляем справа от минус 2 первое целое число. То есть минус 1. Вы получите 1 минус 4. Это будет минус 3. Подставьте 0. Подставьте единицу. А дальше просто симметрично отражаете точки. Ну и в принципе вот ваша парабола. Вот она раз пошла, 2, и вот здесь пересеклась. Дальше. При каких значениях а прямая Y равно A имеет с графиком ровно три общие точки? Что такое прямая Y равно а? Это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату а. То есть вот это было бы Y равно минус 5, потому что она проходит через минус пятерку. Ну то есть а равнялась бы тогда минус 5. Ну и вот мы ее вверх поднимаем, смотрим, когда будет три точки. Вот. Первый раз она пройдет через вершину, одна точка пересечения нас не устраивает. Дальше будет... Две точки пересечения. И так будет до тех пор, пока она не пройдет через ось. Когда она пройдет через ось, то есть это у нас А равно нулю. У вас будет раз точка пересечения 2. Гипербола она пересекать не будет, потому что гипербола стремится, но не пересекает. Но вот дальше все значения начинают уже иметь три точки пересечения до момента, когда она не пройдет через вот эту. Здесь у вас опять будет два. То есть уже можно сразу написать, что А принадлежит от 0. До 5. Причем 0 и 5 не входит, потому что там у вас два пересечения. Хорошо. Дальше. Отрезки АВ и DC лежат на параллельных прямых. Отрезки АС и БД пересекаются в М. Найдите МС, если АВ 11, ДЦ 55, АС 30. Хорошо. Давайте накидаем рисунок. Вот у вас две параллельные прямые. Вот у вас два пересекающихся здесь отрезка. Главное правильно расставить буквы. Здесь пусть будет АВ, здесь СД. Пересекаются у нас точки М. Известно, что АВ 11, DC 55, АС вся у нас 30. Необходимо будет находить МС, поэтому давайте его примем за Х. Соответственно, АМ будет 30 минус Х. Ну а дальше простое решение. Вот У вас угол БАМ равен углу МСД, как накрест лежащий при параллельных прямых АВ и СД и секущий АС. Например, угол АМБ равен углу ДМЦ как вертикальный. В таком случае можно говорить, что треугольник АМБ подобен треугольнику МДЦ. Раз они подобны, мы можем написать отношение сторон. А именно, АБ относится к CD, вот как лежащий напротив равных углов. Абсолютно так же, как АМ относится к МЦ. Ну тут тоже понятно, что вот этот угол тогда остается равен вот этому, и напротив них как раз лежат стороны наши. Ну остается дальше подставить, что выходит. 11 к 55, то же самое, что 30 минус х к х. Здесь можно сократить, то есть это будет 1 /5, а дальше крест-накрест. То есть х равно 5 на 30 это 150 минус 5х. Следовательно 6х равно 150, отсюда х будет 150 делить на 6, это 25. Хорошо. Два круга с центрами в p и Ку не имеют общих точек, внутренние общие касательные ограничивают эти круги ограничивающим эти круги, делит отрезок, соединяющий их центры в отношении А к Б, докажите, что диаметр этих окружностей относится как А к Б. Простите, у меня очень рано еще ребенку в садик отвез и начал записывать варианты. Ну и, соответственно, я еще немножко зеваю. Тем более, это понедельник. Но это было лирическое отступление. Вот у вас две окружности. Они не имеют общих точек, то есть не пересекаются. При этом у них есть общая какая-то касательная. Ну давайте вот шмякнем, вот наша касательная. То есть раз точка касания, два точка касания. Пусть э, здесь будет P, здесь будет Q. Точка касания здесь будет M, здесь будет N. Соединим центра. посмотрим. Вот здесь у вас пусть будет точка L. Ну и проведем, естественно, pm и qn. Что можно сразу сказать? Ну, во-первых, pm перпендикулярно mn как радиус, проведенный в точку касания. qn перпендикулярен mn абсолютно по тому же. Угол mlp равен углу qln как вертикальный. Этого вполне достаточно для того, чтобы сказать, что треугольник mpl, ну или pml, разницы никакой. Подобен треугольнику LQN. Раз они подобны, то мы можем записать, что PL будет относиться к LQ, так же как PM будет относиться к QN. При этом давайте D1 и D2 это наши диаметры. То есть мы можем спокойно написать 2PM и 2QN, ничего не поменяется. Или написать D1 к D2. То есть это как раз наше АКБ. В принципе, вот все доказательство. Дальше. Прямая параллельно основанием трапеции АВ, СД пересекает ее боковые стороны АВ и СД в точках ЕФ. Соответственно, найдите длину ЕФ, если известны АД, bc и отношение cf к DF. Хорошо, строим для начала трапецию. Вот, раз, два, и вот наша трапеция. Пусть здесь А, Б, С, Д. И есть какая-то прямая, вот она пошла. То, что я нарисовал как среднюю линию, ну, это не значит, что она средняя линия, просто я так нарисовал. Здесь Е, e, здесь F. известно, что А, Д, 48, здесь 16, и С, В, ДФ 5 5,3. Давайте сразу 5Х, 3Х. Хорошо. Первое. Мы сделаем дополнительное построение. То есть, боковые стороны до пересечения проведем. Пусть они пересекаются в точке М. Тогда что сразу можно сказать? Ну, естественно, у нас угол, например, МВС равен углу МАД. Как соответственный при параллельных BC и AD и секущей AB. Угол M является общим для треугольников. которые я сейчас напишу. То есть треугольник MBC будет подобен треугольнику MAD по двум углам. Если мы возьмем MC как Y, то мы можем расписать, что BC относится к AD... Или 16 к 48 или 1 к 3, если сразу сократить на 16. Так же как MC относится к md, или y относится к y плюс 8X. Дальше крест-накрест, то есть y плюс 8X равно 3у. Следовательно, у нас отсюда получается, что? А получается у нас с вами, что 2Y равно 8X или Y равен 4х. Все, в принципе, абсолютно аналогично можно доказать, что угол, ну, не доказать, а сказать, что угол МВС равен углу МЕФ, потому что это, соответственный при параллельных BCEF и секущей BE угол М общий. Следовательно, у нас треугольник МВС подобен треугольнику МЕФ. Раз они подобны, то далее дело за малым. То есть БС относится к ЕФ, так же как МС относится к МФ. Или 16 относится к ЕФ. Так же, как наше 4х относится к 4х плюс 5х к 9 x Отсюда и f будет равно 16 на 9 и делить на 4. Ну, естественно, сокращается и остается 36. Все, в принципе, вот как не вовремя КАМАЗ поехал. Я даже не знаю, слышно вам или нет. В общем, вариант разобрали. Если вы до смотрели, вы молодцы. Я безумно этому рад. Также я рад, что вы не забывайте про подписки, про лайки. Это прям безумно мне приятно. Канал растет, развивается. Вряд ли, конечно, мы до 100 тысяч в этом году дойдем. Но если дойдем, это будет вообще просто. Я Дедушке Морозу письмо напишу, кстати, чтобы он помог в этом плане. А в общем, дорогие друзья, до новых встреч.